Начальный ввод остатков производится в меню «Главное», помощник ввода остатков. Мы уже видим те остатки, которые были введены в первых двух уроках. И общая сумма составила 467 744 рубля 42 копейки. Руб. Остановились на прошлом уроке на счете 60 это счет расчета с поставщиками, и по счету 6201 ввели дебетовый остаток. Теперь по счету 6202 нужно ввести кредитовый остаток. Счет называется «Расчеты по авансам полученным». Остатки вводим из другой информационной базы. Остатки вводятся на 31 декабря 2016 года. Заходим в старую информационную базу. Здесь сформируем, сформирована оборотно-сальдовая ведомость за 2016 год. И вот эти вот остатки подлежат вводу в новую информационную базу. Сейчас у нас на очереди счет 6202. Здесь нужно сформировать оборотно-сальдовую ведомость. По этому субсчету, не по всему счету 62, а только по субсчету 6202, оборотно-сальдовая ведомость. И посмотреть, эта сумма 54720 состоит из двух сумм. 9820 логистический центр и компания залог успеха ломбард 44 900 теперь необходимо ввести эти суммы в новую информационную базу я проваливаюсь в оборотно-сальдовой ведомости в название контрагента, копирую его чтобы не набирать руками правой кнопочкой мыши копировать, закрываю идем в новую базу открываем Счет 62.02. Расчеты по авансам полученным. Создать. Добавить. И здесь мы выбираем счет 62.02. Далее на очереди колоночка «Справочник контрагенты». Показать все. Это покупатели. Были ранее созданы две группы «Покупатели» и «Поставщики». Заходим в группу «Покупатели» и создадим нового. Становлюсь на наименование. И правой кнопочкой мыши вызываю контекстное меню и по кнопочке «Вставить». Вот сюда вставился логистический центр. «Записать», «Закрыть». Выбираем. Дальше. Здесь необходимо создать договор. Если у вас есть договор, вы вносите его название, дату и номер. И обязательно вид договора. Вид договора нужно указать правильно. Здесь их достаточно много вариантов. В данном случае договор с покупателем. Записать, закрыть. Документ расчетов. Создается такой новый документ. И здесь еще внутри нажимаем новый документ расчетов. Тоже такой документ создался. Здесь ничего не проставляем. Провести закрыть. Документ попадает в эту строчку. И остаток по кредиту. Смотрим в старую базу. Остаток по кредиту. 9820 рублей. 9820 рублей. Внесли. Так как есть еще вторая сумма, не выходя из этого документа, копируем первую строчку правой кнопочкой «Скопировать». У нас строчка скопировалась. И здесь вставляем новое название. Это у нас залог успеха Ламбард. Он уже есть в базе, поэтому здесь просто его выбираем. Залог успеха «Ломбард». Договор подтягивается уже автоматически. Создаем документ расчетов. И теперь смотрим сумму. 44900. Это окошко здесь, в старой базе, можно закрыть. 44 900. Все готово. Провести, закрыть. И здесь еще раз закрываем окошко. Возвращаемся в помощник ввода остатков. И дальше смотрим следующий счет, который нужно внести. Возвращаемся в старую базу. 62 счет ввели дальше пошел счет так шестьдесят по шестьдесят восьмому счету есть остаток 68 восьмой счет состоит из субсчетов это налоги субсчет шестьдесят восемь эта компания работает по упрощенной системе налогообложения и наконец года был доначислен налог по УСН десять тысяч семьсот двадцать шесть рублей семьдесят восемь копеек естественно эта сумма будет заплачено компанией в 2017 году и на конец года висит такой долг и нам его необходимо внести открываем новую базу находим счет 68 по 68 счету очень много субсчетов существует Здесь и налог на прибыль, и, расч... и земельный налог, и транспортный, и акцизы, НДС, НДФЛ. Очень много налогов, но нам нужно ниже. Это налог, это налог при упрощенной системе налогообложения 68.12. Открываем его. Создать. Добавить. Счет 68.12. Вид платежа в бюджет. Открывается окошко. Здесь разные варианты. Но, ну, как правило, это первый вариант. Начислено, уплачено. И у нас остаток по кредиту. Еще раз вернемся в базу. Посмотрим, какая сумма. 10 726 рублей 78 копеек. 10 726 шесть 78 восемь Сумма введена. Если бы у нас еще были бы остатки по другим счетам, субсчетам 68-го счета, мы могли бы здесь добавить строчки. Но так как у нас их нет, строчки не добавляем. Просто провести и закрыть. И еще раз закрываем это окошко. Большое спасибо за внимание. Продолжение, продолжение по воду остатков. Смотрите.